Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам представляю еще один очень интересный рецепт кабачков. А интересен он тем, что здесь не обычный кляр, а с секретом. И это придает блюду дополнительную изюминку. А еще кабачки по такому рецепту в холодном виде очень сильно напоминают куриное мясо. Кабачок режу на кружки 5-6 мм толщиной. Слишком тонкие при жарке просто расползутся. Добавляю к ним давленный чеснок. Количество определяйте сами. Солю, перчу, приправляю смесью сухих трав. Тщательно перемешиваю и оставляю кабачки мариноваться хотя бы минут на 20. А пока приготовим тесто. Мой кабачок вытянул почти на 600 грамм. Я беру 200 мл кефира, одно яйцо и ложку майонеза. В свое тесто я добавляю мелко перетертую картошку, которую я тщательно отжимаю. Это и есть мой секретный ингредиент. Присаливаю по вкусу, довожу смесь до однородной консистенции. А теперь мука. Важно не забить этот кляр мукой, поэтому добавляю муку постепенно. Готовые кабачки мы будем обваливать сначала в муке поэтому в тесто придет дополнительная порция муки. Кабачки хорошо промариновались. Чтобы кляр как следует приставал к кабачкам, их нужно присыпать мукой. Ну а теперь отправляем кабачки на обжарку. Масла нужно совсем немного. Я жарю такие кабачки при закрытой крышке на огне ниже среднего. Не сомневайтесь, кабачки сырыми не будут. Переворачиваю на другую сторону и снова накрываю крышкой. Все, блюдо готово. Если хотите чего-то нового и необычного из кабачков, приготовьте этот рецепт. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, а я вам говорю Бон аппетит и абьянто!